Орел, стать неплохо, какое качество Прямо с завода Пожалуйста, раз, два, три, что-то дорогое Яй! Мужики, всем привет. Сейчас закупаю браво кейсы и хочу сделать вообще э, глупую историю. На балансе 61 тысяча. И я хочу доверить искусственному интеллекту. Я хочу пиццы. Выбор количества кейсов, которые мне нужно купить именно браво от 1 до 10. Сейчас перейдем к боту. Я решил внести в ролики вот такую вишенку, потому что, ну, блин, так я думаю, будет интереснее. Короче, зайдем в бота и узнаем, сколько браво кейсов мне нужно открыть. Так, мужики, перешли в бота. Ну, что? Я зря тут премиум подписку покупал Надо полностью использовать Это, кстати, переписка с прошлого ролика Вот, а что мы делаем? Спрашиваем, сколько открыть Браво кейсов От 1 до 10 Ну что, ждем ответа Просто ожидаем ответа Надеюсь, он вообще ответит мне про Браво кейсы Ну, блин, главное, чтобы это было не 10 Во! Найс! 3,5 кейсов! Все! Блин, я вот реально думаю Типа 10 кейсов, чтобы вы понимали Это где-то 45-50 тысяч рублей 3-5 кейсов, это идеально Возьмем 5, все, спасибо большое Так, ну короче, 5 кейсов, окей 5 бравокейсов, закупаем, блин, ну реально Как несчастлив, что это не 10 Кстати, картинку прикольно сгенерировал Я хочу как-нибудь превьюшку, естественно, генерировать себе Вот, а вообще, пишите в комментариях Нравится ли вам использование Искусственного интеллекта в роликах, ну типа это прикольно Это реально что-то новое, кому надо Ссылочку на этого бота оставлю в прикрепе, но я я миллион раз повторюсь искал бота в котором можно было бы генерировать такие картинки по запросам чтобы все это было на русском сервисов реально мало вот нашел вот такое вот такого бы так короче ссылка день в прикрепе там в самом низу наверное будет она не ревка это просто просто ссылка кому интересно типа ну реально я долго искал вот ролик говорю там ребятам уже нужно писать чтобы они деньги отправляли ну серьезно типа сервис реально прикольный, удобный. И я оставлю ссылку в прикрепе мне как бы не впадло это телеграм-бот вот все а сейчас закупаем браво кейсы мужик Снова всем привет! Это я! Ты кто такой? И я наконец-то, наконец-то вернулся, собственно, я думаю, надеюсь, заслуженного отпуска, отдыха. Ю от Ютуба отдыхал. И у нас сегодня бомбезная история. Сегодня мы откроем здесь примерно 45 э, кейсов. И это не просто кейсы, это одни если не самые дорогие кейсы, которые есть в Counter-Strike. Я взял все, а, за исключением самого дорогого CSGO Weapon кейса, он стоит 5000, Ну, и не хотел. У нас 5 браво кейсов, спасибо боту, который помог выбрать. У нас 10 Winter Offensive, 10 Охотничьих, кстати, эти кейсы по 500 стоят. А, получается, 5 кейсов операции Гидра, они стоят просто, представьте, 1100 рублей! Реально, один кейс сейчас Гидра 1100 рублей. Красные Спорцы, тоже по 200 по-моему. Революция дешевые кейсы и сломанный клык. Начнем. А сразу начнем с брава кейса. На этот ролик потрачено примерно... Что там? Ну, вы видели в начале, не примерно... Да много денег. И мы сегодня открываем одни из самых дорогие кейсы в КСК. Кейс -ке. Перед этим открытием ролика не было бы. Если бы... Ну, no, говори. Конечно. Конечно, если бы не наш спонсор сайт под названием... На секундочку... one на самом деле огромное спасибо смех смехом, А деньги этих ребят это мотивация Записывать с OpenCase в кэс Я этого не делал, почему? Потому что Ну, ничего не выпадает, и типа, если ты открываешь на сайт Тогда подкрутась вся история, но здесь не падает ничего Поэтому у Aldrop... Сайт, на котором есть кейс за 10 миллионов И за миллион умлей И также с барабана бонусов можно выбить 100 тысяч умлей И есть даже бесплатный кейс, который дается при пополнении Вот полу миллиона рублей То есть есть прям самый топ, самый байт Все это по промокоду 40 кейс будет Это все будет в прикрепе Огромное спасибо, кто просто перейдет и поддержит Но вы можете два раза Бесплатно крутануть барабан, в котором можно Выиграть до 100 тысяч рублей То есть там ножи перчи, вся история, возможно не выпадет Скорее всего, но очень часто выпадают случайные Который без uh, имбазита можно забрать. Сайт реально крутой. Wilddrop команда, привет! Спасибо огромное за поддержку! Абсолютно каждый блин open case они спансерят Поэтому весь ролик будем говорить о вайлдропе. Реально сайт крутецкий. Тем временем мы поехали на, на получение. Говна, на... да, еще один браво-кейс, и опять, спасибо Ропу. да, ребята, просто молодцы. Ролик стоит дорого, деньги их. Ну как, деньги мои, я продал скины в КС, но мне еще на карту закинули, и типа я такой, вау, вот это сочно. О, повезло, повезло. Так сказать, продал скины без комиссии. Круто. Вот, поэтому ссылочка на их сайт будет находиться в прикрепе, огромное спасибо, кто перейдет и поддержит. У нас тем временем полетели... Уже Winter Offensive Case Напомню, что а, Не то, что ножа Да мне тайного давно не выпадало Поэтому будем надеяться сегодня хотя бы на тайное Кстати, тайное отсюда Статрек Вулканчик С черным Это топ был бы Ребят, давно меня не было Еще можете лайк поддержать yes! Занос Кстати, что, пишите, загорел? Нет, смотри Вот у меня ручки белые, а я еще себе по ногтю долбанул Был момент, когда на канале Было много просмотров а, помните времена? И, короче, там я сделал фейковый донат в что-то миллион рублей. Ну, я говорю, что фейк. И вот с таким пальцем вот так вот сидел. Ностальгия. Давай-ка откроем красный спортс в позе орла. У нас три красных спортса. Здесь можно выбить, собственно, АВПБ. Или особо редкий предмет. Спасибо спонсору Wild Drop. Кейсы за 10 миллионов рублей. Реально, кейсы за 10 мультов. Вот просто перейти и чекнуть, что там лежит. Это кейс за лям. Хочешь открыть, переходи. Все. Про спонсора много слов, но реально. Ребята поддерживают. Там коллаж пролетел. Йос, это неплохо, это неплохо, это, Йова. ну ладно, ладно, ладно, он стоит, он немного поношенный, не прайс. кстати, многие говорят, что, ой, опять это ченджер, нет, нифига, то есть я вам показываю цены, здесь все гуд, когда ченджер, я это вначале говорю, 1200 рублей, найс, nice. половина кейса мы купили, кейс революция, дорогие друзья, это дешевый кейс, это новый кейс, который подешевел, ой, я с позорла не ухожу, но, кстати, она вот тут помогла, да реально! Блин, с поза орла не ухожу и выдает Что это? Это эмочка, понял Эмочка не элочка, к сожалению Ладно, давай-ка с поза орла уйдем Потому что это не такие дорогие Хотя вот э, сломанный клык тоже дороговатый кейс Не помню сколько, но много Много денег рублей Статрек Пулемет, классно Нет, я в позерла не буду, я не хочу ману расходовать Хотя, опять же, тут есть поток информации Вот я, знаешь, так говорю, типа Ой, тут есть поток информации, понимаю, что тайная с кейс АКС Но, кстати Опять же, процент вероятности Теория, нет, процент вероятности То есть, сколько уже open кейсов выходило Я с параллельно смотрю, идет ли запись Сколько уже open кейсов выходило ну, мне давно не выпадало тайного и, и ножа. Ножа вообще прям супер давно, поэтому надеюсь, что скоро оно дропнется. Так, давай-ка мы свет чуть прибавим. Так, да, вот я на соточку прям поставил. Вроде как по посветлее стало, поинтересней. Я типа могу совсем тускло, но, по-моему, вот так прям хорошо. Еще можно чуть-чуть поиграться с белым светом. Я хочу белый свет Так, желтенький. Настройка прям в ролике пошла. Мне нужен максимально белый свет. Вот он, вот он. Во, вот это, по-моему, сок. Так, открываем дальше, сломанный клык, поехали. Пока все плохо, в принципе, как и, и во, во всех остальных опенкейсах в Counter-Strike. Мой аккаунт максимально невезучий, я хочу увидеть нож. Ладно. Так, ну мы сейчас сначала пройдемся по всем самым дешевым кейсам, потом, ну, логично, что потом уже будет поинтереснее. Естественно, мы начали а, с дорогого удовольствия, браво кейс, ну, нужно было сказать про спонсора, конечно. Но, блин, но честно, ну, говно выпадает, Counter-Strike, давай, давай, нож, нож. Нож! И сейчас выпадает, прикинь. Будет прям сочно. Э-э. А -а -а. Ладно, не похоже на нож. А я думал, что... А революция, кейс... Ничего, ни разу, ничего. Ну, типа, авапа. Выпадала авапа. А, нет, уру. В самом первом открытии, когда кейс а, вышел, там офигенно дропал. Ладно, наврал. Давай фастом откроем два кейса. Раз. Nice. Два. Ну и три потом откроем. Я, блин, хочу фастом нож. Нож! Да елки ну тоже неплохо пойдет. Давай, чекай, нож Ну ладно, кстати, неплохо, сорви голова Правда, никакого, вообще просто никакого качества Что тут, 0.96, понял Эмочка у нас, 33 -я. И Максим, тоже ничего интересно. интересного Я научился чекать э, степень износа То бишь флот, 1, 2, 3, 4 Прикольно Интересно, дорогой дорогая он или нет Ну Типа 1, 2, 3, 4, сомневаюсь, но окей, война. Охотничий кейс на ваших, э, дорогие друзья, экранах Собственно, в погоне за вулканом. Кейс стоит 500 рублей. Напомню. Ну, райский страж. Он, кстати... Он не о чемный, блин. Он, он по-моему, нифига не стоит. Неужели это будет самый дефолтный OpenKey's CSGO на моем канале? Я, я прям... Я разочаруюсь. Второй! Второй! Хорош! Хорош, хорош, хорош. Надо, давай, чекнем его цену. Сколько он стоит? Ой, я смотри, случайно нажал. Пам-парам, пам-пам, пам-пам, пам-пам, пам-пам, Продать на торговой площадке. Он, ну, может, рублей 400 или? Да, смотри, 500 рублей пойдет. Ну так типа окуп, окуп кейса вроде бы как, если я не ошибаюсь. Хочу вулкан. Калашка, лашка, лашка, лашка, лаш. Нож, нож, нож, нож. Да нож лучше, нож, нож, нож. Мимо, блин. Нет пробития, к сожалению. Давай, вообще не знаю. Знаешь, не фартит мне в кейсах почему-то. Потому что ты лох. Именно в контра-страйковских, так вообще. В последнее время реально, благодаря спонсору, много о нем говорю, но заслуживают, ребята. И я это к чему? Открываю много кейсов в контра Нифига не дропается. Ну хоть раз тайная типа. И прикинь, сейчас выпадает пустынные атак. Вот это будет огорчение на жизнь. Ну ладно, я слетаю, но это с Браво Кейсом. Может быть, сейчас мы копим ману, собственно, Браво Кейс. И было бы круто. Гидра. Кейс за 1000 рублей. Великий демон. ой ой я ногу сейчас чуть-чуть не сломал. Ну поехали. Поза орла, давай. Великий демон. статрек прямо с завода. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Нож. Великий демон. Плес. Я в подобных роликах не ругаюсь плохими словами. А очень хотелось бы. Ну это просто жесть, мужики. Это жесть. Это жестко и нечестно. Дай мне, пожалуйста, один нож. Или два. Или, великий демон, мы открываем гидрокейс. Великий демон. Раз, два, три. АВП выходи! Ну, кейс косарь стоит. Ну, камон, мужики. Ой-ой-ой. Ладно. П Поманил. И, собственно, да. Я не понимаю, но меня эта игра уже просто выводит максимально на эмоции. Ну и, кстати, уже никакого тильта, типа, я понимаю, что вы поддерживаете Open Case в CSGO, я это вижу, О огромный респект и спасибо вам за лайки. Типа, реально, это просто, это офигительная поддержка, у меня, кстати, много вот этих Winter Offensive кейсов, но я их захелдил, я инвестировал в тайное качество, да блин! Да какой ками, почему ты так со мной поступаешь? Ведь я хочу ножик или АВП! Пау! Ну подгорает. Нет, ладно, че врать. У меня, у меня просто горится с этого, с этой игры. А, э, Завангую, как человек будет сидеть в конце ролика, это будет... Ну, калаш! Да что это такое? Блин, он за... Он надоел. Он на... Он... Блин, просто второй ролик, когда... Я, кстати, меня не видно. Я темнокожий. Реально, смотри, загорел. Второй ролик, когда он, знаешь, так показывается... И у меня уже просто горит с этого. Я надеюсь, что со звуком все норм. Я чуть-чуть с вашего позволения убавлю. Ну блин, мужики, оно так не идет. Ну хоть один раз сколько нужно открыть кейсов в Counter-Strike? Давай, я глаза закрыл! Давай, нож! Калаш -ка. я не знаю, что ты не помню, что за кистра. Нож! Да елки-палкнули, что это такое? А, ну мы на позитиве сегодня, я не знаю, я как-то не хочу не хочу негативить. Вы же смотрите эти ролики, чтобы настроение поднять, а я буду сить ныть. м да! Салюдоп! Да! И Да, ну, ну не, ну не идет. Ладно, оружейный охотничий. Статрек вулкан прямо с завода, Factory Нью там, экспорт, экспорт, Xiaomi, Huawei. Да что это такое? А, -а, а просто жесть, ну реально, ну не нравится мне это. Мужики, 2000 хотя бы лайков, пожалуйста, пожалуйста, дайте я на ною, Ну, вот откровенно, если бы были мои деньги, а не дропа, за что огромное спасибо. Кстати, спонсоры окей, за 10 миллионов рублей, и за миллион рублей, и можно до 100 тысяч рублей, вроде бы как в барабане, забрать по моему промику. Но это жестко, ну почему оно, ну почему оно это... Так криво все идет. Да елки-палки. Я смотрю на. Ну-ка, давай-ка подожди. Если я немножечко чуть-чуть нарушу правила и посмотрю в позе орла открытие кейса э, в этом. В ОБС-ке. То есть у меня идет запись в ОБС, я сажусь в позу орла. Все на ваших экранах. И буду смотреть именно в ОБСке. Я смотрим сначала коллаж. Я хочу все это делать через Я Не знаю, давай я еще выключу этот экран. Там же. Да, все. И делаем это. Реально, я просто сейчас делаю через ОБСку. Блин, прикольно, кстати, так делать. Закрыть. Так, особо осмотреть нельзя. Ну давай это осмотрим. Все, поехали. Открываем через ОБСку. Поехали. Давай, поздно орла, счастья, здоровья, удачи, успехов, пожалуйста, заносик. Давай! Калаш! Да елки-палки, да! Блин! Ну. Но главное, чтобы меньше запись не слетела Шпиндель, да игрался. Поигрался с мониторами Мне показалось, в общем, что у меня это а, Слетела запись Так, мы красный кейс открываем Я буду смотреть на ОБС Ну реально, немножечко уже тиль тиль тильтовать начинаю на. Вау уу, Круто <свят> <of the> <свят> Ну подгорает Давай в самый низ кейс откроем Давай! Нож, тайное, что-нибудь Отсюда лучше тайное что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? 12.82 Давай стул занесет! Ну реально, ну, ну давай стул, стул заносит, чекайте Стул заносит, стул заносит, давай Оп Я сейчас так поворачиваюсь и там нож Да что это такое? Блин, ну ладно, окей Пиксельный камуфляж пойдет, пойдет Все, наелся и спит Ну ладно кстати, это дорогое, дор ну, дорогая, но в конце этого ролика будет контракт. А сколько она стоит? Там еще у нас бровокейсы кейсы остались. Ну, ну окей, типа. М -м. У нас остается всего ничего кейсов. Блин, поддержите лайком этот ролик, пожалуйста. Просто, чтобы я продолжал снимать Counter-Strike. Если бы вы не смотрели, не поддерживали, я бы такой не снимал. Вау, МК, ка м -м. Да, средний. Прям средний. Сейчас, оп, нож или эмочка. Лучше м здесь. Тут по множе дешевый дропается. Да. Да. да да какой пулемет, да елки Ну, дай М-ку эм Пожа... Либо Авапу Авапу? Авапу? Да что такое, просто песчаная буря Никакущая, 56, 0, 6... Ой, прикольный, кстати, флот, по-моему рас... Нет, я расстроился, ну че греха ты Я расстроился Ладно, можно калаш Пусть он пролетит хотя бы Пусть он хотя бы пролетит Немка Ну да 0669 Сколько стоит, ой, нового точнее У нас остается last кейс Last браво кейс Кстати, неплохо а, Сейчас сделаем контрактики и э, заюзаем last case. Ребят, чуть-чуть я расстроился. Сори, ну тут никак. Короче, вот я хочу из этой новой сделать. Э, дальше с двух райских стражей. И я не помню, вот здесь... Это прикольный флот был, но, по-моему, да, не, не на этих историях. Не тут? 0-2 нет, тоже не то. Потом мы тоже сюда засовываем. Железную рожу тоже... Железную рожу тоже сюда. Че еще у нас есть? Пятно. О, давай-ка пятно зафигачим. Why not? Графит. Я не знаю, что еще. Ну вот, ну серьезно, мне чуть-чуть подгорает. Вот эту историю давай. Причал, даулы. Я не помню, да ладно же, короче, может, я там что дорогое засунул. Не знаю. Ну, и вот так. Ореон. Кстати, неплохо. Какое качество? Прямо с завода! Сколько он стоит? Это, по-моему, самая, самая классная часть ролика. Ну, типа, а че особо радоваться? Ну, 6-7 тысяч. 4-2, 4 Тарион Ладно, а если мы с бурью... Подожди, это же армейка? Стой, а, да, это армейка Давай попробуем контракт, ну и потом Last Case, просто я хочу реально чуть поделать Контракты, так, нам нужна нова Ой, у меня их аж три, круто, здорово Замечательно, просто все сюда, я не знаю Там где-то что-то дорогое, я говорил, было Ну, уже по барабану, просто где? А, вот они новые. у меня, кстати, очень много новых. Где-то еще что-то было? Или нет? Спиральки, не знаю Пойдет. Много поношен. Сколько он стоит? При, причем контракт реально самый интересный на Потому что оно, оно, оно хоть как-то... А, 600 рублей. 07. Давай сделаем интересный контент, если не хватит скинов. Просто попробуем. Я не знаю, хватит мне их или нет. Наверное, нет. Ну тут одна м -ка. Нет, это, это это это будет жестко. Я не хочу. Сори. Uh, у меня был Орион. Из Ориона можно сделать крафт на вулкан. Просто попробуем. Я не знаю, хватит ли скинов. Наверное, не Нет. Всем скинов я не наберу здесь Короче, ребят, я сейчас чуть наделаю контракт из этой всей истории И к вам вернусь Но они тут дешевые, это не так интересно будет а, Говорил, что не так интересно, но статрековские это интересно всегда Может коллекция Браво, но, к сожалению, выпадает а, Блин, выпадает не то Ну окей Так, ребят, еще вот такой контрактик Кстати, Браво, у меня выпало уже два скина интересных а Вот эта история и вот эта Это немного поношенная эмочка Зирка, она дорогая, давай посмотрим цену Зирка 2к стоит, найс, nice. в целом, идем дальше по контрактам Так, я вот такие моменты уже буду показывать Собранные контракты, выпала вот загидра история Немного поношенная Но сейчас на крафте, может, действительно, что интересное из этого получится Так, друзья, следующий контракт Есть Ками Ну, кстати, хромокейс Нага после полевок, ну, такое себе. Мы накрафтили уже дофига скинов, вот. А что из этого будет дальше, крафт или нет, я подумаю, но, в принципе, можно, потому что у нас здесь есть и Winter Offensive, а, и Браво коллекция. Ну, вот, будем смотреть. В принципе, я думаю, можно будет попробовать. Так, друзья, ну, собственно, вот что получилось. Вы это видите, больше ничего интересного, только кролик-то не пульс, ну, сержант есть, кстати. Вот, а сейчас попробуем из этого сделать контракт. Он максимально будет дебильный, неинтересный, но, тем не менее, попробуем. То есть, скинов тут много. Короче, поехали. А что, из интересного мы сюда ап, засунем Мы засунем, а, естественно, синий глянец Можно будет выбить кобальт, авапу а, Дальше зирочку Но она дорогая, смысла особого там нет И ну, Окей, а, проклятье засунем Дальше, дальше обсидиан Это расколотая сеть, а, революция Феникс, обязательно Так, гидра, кстати, тоже войнот. А, революция Ну, революция, не знаю, не хочу особо Опять же, есть революция, есть э, коллекция авангард, но жертва... О, сержант! Туда же нам нужно еще три скина Обсидиан после полевых, после полевых закаленное, после полевых Ну, тут все Качество, честно сказать, не очень После полевых, после полевых Немного поношенное есть После полевых испытаний, блин Ладно, давай пробуем тогда револю... Вот эту историю все засунуть И что, поехали? Закрываю, закрываю глаза а, Из прикольного может выпасть Океанская пена, изумруд дракон, графит Это самое крутое Дальше Ржавый кобальт, улей, остаточное пятно Может быть Картель, король, король драконов Ничего так, ну и вот здесь Треугольник, красная линия, я Красная линия треугольник, норм было бы Я не вижу И там что-то дорогое, мы откроем браво кейс И выбиваем огненный змей Пожалуйста, на раз, два, три, что-то дорогое Есть! Есть! Ху! Пау, пау, пау, пау, пау причем, шанс-то... Ну, вот оно. Ну, да, контракты интересные. Видимо, в следующем... Пишите в комментарии, что хотите видеть. Ой, ухо зачесалось. В следующем видосе контракты или кейсы. Я что-то кон за контракты уже больше. 10к. Починаюсь. Блин, можно... Ладно, короче, реально, пишите, если хотите видеть контракт. Потому что вещи на контракт есть. Поехали. Last Bravo Case выпадает огненный змей. И это самый крутой open case. Давай! Огненный змей. Пау. Пошел я... Все, все все поняли. Всем огромное спасибо. Получилось сегодня из интересного океанской пены Орион. Наверное, ну да, больше ничего особо прикольного-то и нету. Можно было бы сделать. Смотри, если мы набираем 3000 здесь лайков, можно сделать вот такой будет, собственно... Крафт, пам-пам-пам. Из интересного. Ну, короче, вот что-то подобное. Что-то типа вот такое-то. Да, 5 скинов я докуплю. То есть, здесь шанс на вулканчик. Ну, это такое себе вообще. Я, я не знаю, реально я сюда вытащу. Самое прикольное это огненный змей, а, кровь в воде. Такая себе история. Ну, короче, подумаем, посмотрим. Можно еще и вот эту вот тему засунуть. А, либо смертносные кошечки, либо удар молнии попробовать. Короче, вариантов реально много. Всем огромное спасибо. Концовка ролика хоть какая-то. Ну, типа, хотя бы океанская пена, и гуд пойдет. Вот. Всем спасибо, это был человек. До новых встреч. Пока. Удачи, успехов, счастья, лайков и перехода на спонсоров. До новых встреч. Биллдроп, спасибо.